Приветствую вас на третьем занятии тренинга «Канал с нуля до первых денег». Данный тренинг создается совместно с Филиппом Проданом в рамках нашего двухмесячного тренинга «Трафик менеджер». Сегодня на занятии мы с вами рассмотрим, что такое SEO-ядро вашего канала, подберем наиболее популярные ключевые слова в вашей нише, создадим ваше SEO-ядро. На основе этих популярных запросов, на основе вашего SEO-ядра канала, мы создадим название канала, название ваших будущих плейлистов и релевантные названия ваших будущих роликов. Итак, что такое seo -ядро? SEO это сокращение от трех английских слов Search Engine Optimization это поисковая оптимизация. В рамках этого курса вам необходимо знать о SEO буквально следующее. Если вы хотите, чтобы ваши ролики находились в названии, в описании ваших роликов, вам необходимо использовать те слова, те ключевые запросы, если быть точным, которые наиболее часто ищут в вашей нише. Вот что вводят в поисковой строке, когда люди хотят найти какую-то интересующую ин их информацию по вашей нише. Если вы будете в названии, в описании и в тегах своих роликов использовать эти ключевые слова, ваши ролики будут выводиться в поисковую выдачу. Типичная ошибка, которую допускают новички, это. Придумывают названия роликов, а такие названия вообще никто не ищет. Только поэтому подбор семантического ядра это очень важно. Мы сегодня с вами найдем именно те ключевые запросы, которые популярны в вашей нише. И на основе этих запросов будем строить названия, описания и теги ваших. Роликов. Из опыта я прекрасно понимаю, что подбор и, самое главное, анализ ключевых запросов, то есть составление семантического ядра, это достаточно нудная и тяжелая тема, потому что многие даже не понимают, ради чего это все делается. Надеюсь, вы теперь понимаете. В рамках этого курса я не буду вас грузить информацией, не буду рассказывать о сервисах, которые производят анализы, статистику. Чаще всего используют Яндекс.Директ. Вот я использую исключительно Google Adwords. Это сервис, который предоставляет сам Google. В этом сервисе в разделе инструменты есть отличный инструмент планировщик ключевых слов, который позволяет не только, не только подобрать ключевые ваши слова, но и проверить статистику запросов и даже произвести комбинирование этих ключевых слов, из нескольких ключевых слов, создавить нужные вам комбинации. То есть на данный момент я использую из сервисов только AdWords. Также используется сам YouTube и поисковая вывода Google. То есть вот на основе трех этих сервисов YouTube, AdWords и Google я провожу подбор и анализ, самое главное, анализ ключевых слов. Методика работы буквально следующая. Подбирается порядка 30-40 наиболее часто используемых запросов вашей ниши, а затем эти запросы анализируются, выписываются статистические данные по каждому ключевому слову и подбираются 5 или 6 наиболее популярных ключевых запросов, которые составляют ваше семантическое ядро канала. Значит, как я уже сказал, в этом курсе я постараюсь сделать все по-простому. Мы будем использовать только YouTube и только Google, но уверен, вы поймете принцип составление семантического ядра. Итак, с чего начинаем поиск ключевых слов. Заходим на YouTube. Лучше это делать, опять же, в режиме инкогнито. Если вы используете Яндекс браузер, то запуск режима инкогнита доступно из раздела дополнительно. В строке поиска набираем название вашей ниши. YouTube сразу начинает выдавать вам запросы, которые вводились в вашей ниши. Вот это то, что искали люди до вас на YouTube. Мутфильмы, мутфильмы для детей, мутфильмы 2014, мутфильмы для самых маленьких и так далее. Вот это и есть ваши ключевые запросы. Это то, что людям было интересно. И вот на основе вот этих ключевых запросов вы должны и составлять название ваших роликов. Именно вот эти слова вы должны использовать в описании и в тегах ваших роликов. Что вам сейчас необходимо сделать? Вам необходимо просто-напросто эти слова переписать. Можете по-простому использовать текстовый редактор, редактор блокнот и занести в него вот эти ключевые слова. А, но я вам рекомендую, так как мы с вами работаем с гуглом использовать очень хороший сервис google который называется google таблицы опять же этот сервис доступен из списка всех сервисов google вот сервис google таблицы плюс этого сервиса заключается в том что данная таблица будет храниться не на вашем компьютере и всегда вам будет доступна по ссылке вы всегда сможете работать с компьютера подключенному к интернету с этой таблицы создание новой таблицы начинается с нажатием на плюсик, и вы получаете новую табличку, куда можете сохранять свои ключевые слова. Почему я использую таблицу? Потому что табличные данные легче анализировать. Как я уже говорил, для анализа я использую минимум три сервиса. И по каждому сервису выписываю статистику. Мы не будем глубокий анализ сегодня делать, но табличку я использовать буду. Значит, что мне остается сделать? Просто выписать сюда. Те ключевые слова, которые мне предложил youtube по запросу мультфильмы. Вы можете их копировать, как я, из строки поиска. Выделяем правой кнопочкой, копируем и, используя комбинацию shift insert, вставляем их в нашу табличку. Возвращаемся на youtube, выбираем следующее, понравившееся мне ключевое слово, именно понравившееся. И так как эти слова однозначно используются в поиске не только вами, вы можете быть уверенным, что используя данные ключевые слова в названии своих роликах, ваши ролики будут востребованы. И вот таким вот образом вы подбираете из поиска YouTube наиболее соответствующие, по вашему мнению, ключевые запросы в вашей нише. Где еще вы можете взять ключевые запросы по о, вашей нише? Вы также можете использовать Google, опять же в том же самом режиме инкогнито, мы заходим на страничку поисковой системы Google, чтобы не было никаких личных предпочтений и вбиваем название вашей ниши, опускаемся вниз и обращаем внимание вот на это поле, что еще часто ищет в сочетании с названием вашей ниши. Модфильмы онлайн, модфильмы Winx мультфильмы лучшие. И опять же из вот этой выдачи, из вот этого списочка вы выбираете те ключевые слова, которые по вашему мнению наиболее точно соответствуют вашей нише или тематике ваших будущих роликов. Опять же данные ключевые слова уже однозначно востребованы, их однозначно кто-то, кроме вас, ищет. Еще один способ узнать ключевые слова, по которым продвигаются ролики вашей ниши, это позаимствовать ключевые слова у топовых роликов из э, поисковой выдачи YouTube а по вашей тематике. Опять же, как это делается? В строке поиска YouTube вы пишете название ваши ниши, мутфильмы Открываете страничку роликов, которых занимают первые позиции. Правой кнопочкой мыши нажимаем и открываем. Вот как теперь узнать, по каким же ключевым словам продвигается данный ролик? Конечно, можно посмотреть на название данного ролика, но я вам покажу, может быть, не совсем честный способ, кто-то его называет даже хакерским. Вы правой кнопкой мыши щелкаете по страничке вашего ролика, ну, где-нибудь на пустом белом месте, да? правой кнопочкой и выбираете просмотр кода страницы. Далее, вот среди вот этого всего ужаса, который кого-то может напугать, вам необходимо найти строчку, она чаще всего где-то в сороковой строке, строчка, которая называется Keyword. Не хотите искать руками, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-F и в поисковой строке напишите английское слово Keyword и вам сразу же найдут данную строчку, и в этой строке доступны все ключевые слова, по которым продвигается данный ролик. Советские мультфильмы, добрые мультики, старые мультики, русские мультики и так далее. Все, что вам остается сделать, это просто напросто перенести данные ключевые слова в вашу таблицу ключевых слов, которую мы формируем. И вот таким вот образом, используя YouTube, используя поиск Google и выдергивая теги из топовых роликов в вашей нише, вы формируете список порядка 20-30 ключевых слов. Далее, конечно, необходимо провести анализ этих слов, выбрать из этих слов а, наиболее популярные, наиболее адекватные и с, и с невысокой конкуренцией. С вашей ниши дело в том что для ключевых слов есть такое понятие низкочастотные среднечастотные и высокочастотные ключевые слова углубляться в эту тему я сейчас не буду скажу следующее что ваша задача использовать такие слова для молодого канала по которым у вас не будет высокая конкуренция то есть слова по которым вы все таки сможете э, выйти на первые странички YouTube. Как это сделать по-простому? Вы можете взять любое из этих ключевых слов, а лучше пройтись по всем этим ключевым словам и проверить эти слова на конкуренцию. То есть используя тот же самый YouTube и, самое главное, используя поиск Google. Что вам для этого сделать необходимо сделать? Вы берете ключевое слово, которое вы уже подобрали, вставляете его в строку поиска YouTube. А далее смотрим на количество роликов, с которым вам придется конкурировать, если вы данное ключевое слово будете использовать в названии роликов, в описании и так далее. Вам придется конкурировать с почти 218 тысяч роликов. Вот эту вот замечательную цифру, 218 тысяч, вы прописываете. И так вы делаете по каждому из этих роликов. Я сейчас на вскидку пропишу по всем, вот столбец для YouTube, например, я заполнил. Что делаем дальше? Дальше необходимо, конечно, проанализировать данные ключевые слова а, по поиску Google. Что вы хотите от Google? Вам необходимо узнать, какие из этих ключевых слов представлены на первой страничке Google в виде ролика. То есть, по каким из этих ключевых слов уже видео вышло на первой страничке Google. Дело в том, что если кто-то до вас уже протоптал дорожку, вам легко будет на первую страничку Google вывести и свой ролик. Что вы делаете? Вы опять же берете ваши ключевые слова, заходите на страничку Google и вставляете ваше поисковое слово в поиск Google. Обращайте внимание, есть ли по вашему запросу ролики с YouTube на этой страничке. Вот здесь вот их целых два. И если есть, заносите эту циферку во второй столбец. То есть два ролика есть google опять же проходитесь по каждому из этих ключевых слов и делайте то же самое я сейчас просто накидаю нулями я отметил те ключевые слова по которым нет роликов на первой страничке а цифрками я отметил количество роликов на первой страничке google по данному ключевому запросу и вот теперь на основе вот этих вот цифр в принципе я могу сделать какой-то простейший анализ статистический я ищу ключевые слова из своей таблицы Которые имеют относительно невысокую конкуренцию на YouTube, чтобы у меня была возможность пробиться. И желательно, конечно, использовать такие ключевые слова в своем семантическом ядре канала, для которых уже есть ролики на первой страничке гугла. Вы можете просто взять и эти слова, например, выделить цветом. В табличке это делается все очень просто. Если у кого-то есть опыт работы с Экселем у вас вообще никаких трудностей не возникнет. Вот такой вот заливочкой я взял и выделил те ключевые слова, которые я буду использовать в своем семантическом ядре. Будем считать, что вот здесь есть ролик, чтобы было понятно логика моих рассуждений. И, например, первый. Значит, ваша задача из списка но ну, не менее 20-30 ключевых слов подобрать 5-6 ключевых слов, которые вы будете использовать в семантическом ядре своего канала. Вот будем считать, что для моего примера это ключевые слова. Мутфильмы для детей, мутфильмы для самых маленьких и добрые и добрые мультики. Еще раз повторюсь, у вас должно получиться порядка пяти, но не больше шести. Все, конечно, зависит от длины этих ключевых слов. Если ваши ключевые запросы состоят из двух слов, то 6. Если как у меня из трех, то не больше пяти. Этого будет хватать. Что я должен сделать дальше? Дальше я должен, используя вот эти уже выделенные, в моем случае, зеленым светом ключевые слова, придумать название своего канала, название плейлистов, а что это такое, я скажу чуть позже, и примерно накидать название своих будущих роликов. Ну, например, какое название я могу придумать для своего канала, имея вот такую статистику. Например, один из вариантов. Добрые мультики, либо мутфильмы для детей. Вот так вот можно назвать канал. Какие названия плейлистов можно использовать? Вот мутфильмы лучшие, да? Есть у меня такой ключевой запрос, который тоже используется. Я могу придумать название плейлиста. Лучшие советские мультфильмы. Вы должны, используя эти ключевые слова, добавляя слова магниты типа как где скачать смотрите самое лучшее и так далее придумывать название плейлистов и название роликов конечно такая работа может многим показаться достаточно нудный, достаточно непонятный. Но если вы эту работу сделаете, ваш канал будет двигаться в правильном направлении. И все, что вам останется делать в дальнейшем, это просто заливать видео на ваш канал. А название этих роликов у вас уже будет либо готовые, либо практически готовые. Вам их необходимо будет комбинировать. Вставлять вот эти вот ключевые слова, которые вы подобрали в ваше название роликов. И тогда вы можете со стопроцентной гарантией быть уверенным, что ваши ролики будут появляться в поисковой выдаче YouTube. Почему? Потому что вы будете использовать те ключевые слова, которые многие люди вводят в поиски YouTube. И если такие слова у вас будут в названии, в описании и в тегах ролика, значит ваши ролики будут выдаваться в выдаче. Друзья, на этом вот эту вот муторную тему подбора семантического ядра я закончу. Я попытался ее как-то упростить, но, возможно, кому-то все-таки показалось это сложным. Поверьте мне, в полном тренинге я очень много рассказываю о сервисе AdWords, и простоты это не добавляет. А что вам нужно сделать в вашем домашнем задании? Вам необходимо будет формировать таблицу ключевых слов, подобрать порядка 20, но ну, кто сможет, подбирайте 30 ключевых запросов, все они вам пригодятся. Этой таблице вы будете пользоваться, пока будете работать с канала. И из этой таблицы, используя статистику YouTube и статистику Google, то есть нахождение роликов на первой страничке и количество конкурирующих роликов, вам необходимо подобрать ключевые слова, не больше шести, Которые составят семантическое ядро вашего канала. Эти ключевые слова мы будем использовать в тегах, в описании вашего канала, везде. Отчет, пожалуйста, оставляйте в бланке, если вы проходите именно пошаговый тренинг. Если у вас возникли какие-то вопросы, недопонимания, пишите их вместе с домашним заданием. Жду вас всех. В четверг на обратную связь 8 часов. На сайт обратной связи вы попадаете сразу же, как только оставляете свое домашнее задание. И, пожалуйста, участвуйте активнее в чате. Ссылку на чат я а, разместил в дополнительных материалах. У меня нет возможности консультировать каждого в скайпе. вот Я это не могу делать физически. На все ваши вопросы отвечаю в четверг на обратной связи. И общайтесь в скайпе. В скайп-чате, который для этого создан, а решайте ваши вопросы совместно по тренингу. Если у вас возникли какие-то предложения и пожелания, опять же, пишите их вместе с домашним заданием. Большое всем спасибо. До следующего урока.